Дорогой друг, поздравляю тебя с Днем Победы. Прими в этот светлый день пожелания любви, счастья, здоровья и мирного неба над головой. Будь счастлив, будь достойным подвигов своих дедов. С Днем Победы, как бушует юный май, с Днем Победы. Поздравления принимай! Счастье в жизни! И любви тебе большой Небо мирного тебе над головой С праздником победы Пусть гремит салют Наши дети В мире солнечном растут Наши деды в Слезу краткою смахнут с днем победы, с днем победы, с днем победы.